Мощное средство огневой поддержки. Чем уникальна новая самоходка «Лотос» воздушно-десантных войск России? Предварительное испытание нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос» для крылатой пехоты России планируется завершить в течение 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы Ростеха. В ходе этого этапа проверки перспективный ударный комплекс для ВДВ должен преодолеть 600 километров по различным грунтам и произвести 300 выстрелов. Согласно заявленным характеристикам, Лотос существенно превосходит своего предшественника комплекс НОНа по скорости передвижения, дальности стрельбы, уровню защищенности. Как полагают эксперты, появление такой самоходки позволит голубым беретам эффективнее выполнять задачи по захвату и удержанию плацдармов в глубине обороны противника. В течение 2022 года будут завершены предварительные испытания нового 120-м самоходного артиллерийского орудия САО-242 «Лотос» для воздушно-десантных войск России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростеха. Предварительные испытания первого образца 120-мм САО для ВДВ «Лотос» завершатся в текущем году. Дата государственных испытаний будет определена Министерством обороны России заявили агентству в госкорпорации. Как сообщили ранее в Ростехе, программа предварительных испытаний «Лотоса» включает более 80 пунктов. Гусеничная самоходка должна преодолеть 600 километров, из них 50% по грунтовым трассам, 30% по булыжным и щебенчатым дорогам, 10% по бездорожью и столько же на плаву. Также САО произведет 300 выстрелов с целью проверки максимальной и минимальной дальности точности кучности и скорострельности стрельбы разными типами боеприпасов по итогам будут даны оценки соответствия требованиям техзадания и выработаны рекомендации для госиспытаний. лотос разрабатывается коллективом а и тачмаш входит в ростех под руководством главного конструктора вениамина счастливцева ударный комплекс должен заменить в войсках гусеничную самоходку 29 Нонс, новейшее орудие наземной артиллерии калибра 120 миллиметров Стоящее сейчас на вооружении САО было создано в 1980-е годы для поражения артиллерии, танков, живой силы, пунктов управления и оборонительных сооружений противника. Но она стала первой в мире серийной универсальной артиллерийской системой, способной вести огонь как осколочно-фугасными минами, так и специальными снарядами того же калибра. С началом поставок новейших 2 42 как считают эксперты, Нона не уйдет в прошлое, данный тип военной техники будет эксплуатироваться в различных формированиях российской армии в модернизированных вариантах на колесном шасси. Опытный образец «Лотоса» впервые был представлен публике в начале июня 2019 года. Как пояснил журналистам во время презентации Вениамин Счастливцев, Нона перестала поспевать за современными быстроходными бронемашинами, которые крылатая пехота получает последние годы. В связи с этим было решено проектировать САО на шасси боевой машины десанта нового поколения БМТ-4 «Садовница». Данная платформа весит 14 тонн и может десантироваться с воздуха на парашютно-бесплатформенных системах PBS 950 -у. Максимальная скорость садовницы по шоссе составляет 70 км в час, на плаву – 10 км в час, запас хода по автодороге – 500 км. Выбор БМТ-4 в качестве базового шасси – разумное и адекватное решение. Эта машина имеет хорошие ходовые качества на пересеченной местности и неплохо к тому же плавает. Еще один важный момент – это унификация техники ВДВ по узлам и агрегатам, что заметно облегчает эксплуатацию и ремонт боевых машин. Сказал в разговоре с RT военный эксперт-полковник в отставке Михаил Ходоренок. Приемы сдаточные испытания «Лотоса» были успешно завершены в конце ноября 2020 года. В ходе испытаний комплекс преодолел 400 километров и произвел 14 выстрелов. После этого стартовали предварительные испытания, за которыми последуют государственные. Авиадесантируемое плавающее орудие «Лотос» прекрасно показало себя в ходе завершившихся приема сдаточных испытаний. Боевая машина полностью соответствует требованиям по висогабаритным характеристикам и при этом обладает внушительной скоростью, скорострельностью и дальностью стрельбы, рассказал ранее журналистам индустриальный директор Ростеха Бекхан Аздоев. По информации о и точмаш в 120-м орудие способно вести огонь обычными и высокоточными боеприпасами как с оборудованных, так и с неподготовленных закрытых огневых позиций на различных грунтах. Подача боеприпасов может осуществляться не только из боеукладок, но и с земли. Лотос несколько тяжелее предшественника, но оснащен двигателем в 450 лошадиных сил, против 240 лошадиных сил у Ноны. Самоходка быстрее передвигается и имеет значительно большую дальность стрельбы, не менее 13 километров, против 8,8 км у Ноны. В перспективе новый комплекс получит управляемый активно-реактивный планирующий снаряд «Шифр для сада, с дальностью стрельбы до 25 км. О существенных преимуществах «Лотоса» перед советским САО сообщается и на сайте Ростеха. Повышена скорострельность орудия — до 6-8 выстрелов в минуту. Увеличился в 1,5 раза запас снарядов. В новой пушке применен дульный тормоз, уменьшающий отдачу после выстрела. Дополнительное оружие Лотоса – 7,62 м пулемет с дистанционным управлением, говорится в материалах госкорпорации. Отмечается, что управление 120-м пушкой новой самоходки осуществляется в дистанционном режиме, а все расчеты для поражения целей и другие операции происходят в автоматическом режиме. При разработке «Лотоса» специалисты «Ценни» и «Тачмаш» смогли обеспечить авиадесантирование боевой машины с полным экипажем из четырех человек, что позволило сократить время на подготовку артиллерийского комплекса к выполнению боевых задач после приземления. В «Ноне» в тот момент могли находиться только командир и водитель. «Лотос» может десантироваться с тяжелых военно-транспортных самолетов типа Ил-76. Одна такая машина способна взять на борт две самоходки. Как рассказал Михаил Ходаренок, новая САО изначально проектировалась как комплекс для десантирования СИЛ-76. В сущности вся техника ВДВ создается с условием обязательного авиадесантирования, а ИЛ-76 является для этого основной платформой в нашей армии. Конструкторы должны создавать изделия скромные по массогабаритным характеристикам, но при этом отвечающие требованиям современного театра военных действий по ударной мощи и уровню защиты. Чему как раз соответствует Лотос, пояснил эксперт. Из данных Ростеха следует, что в цене Тачмаш действительно позаботились не только об ударных, но и об оборонительных возможностях нового САО. В частности, Lotus получил новый комплекс защиты от высокоточного оружия состоящий из аппаратуры обнаружения нападения противника и системы постановки оптико-электронных помех. При обнаружении атаки комплекс выпускает кассеты с аэрозолеобразующей начинкой. Они создают в воздухе аэрозольное облако помех в видимом, инфракрасном и радиочастотном диапазонах длин волн, обеспечивающее защиту боевой машины. Как раз расширенный диапазон длин волн и является отличительной особенностью нового комплекса – поясняют в Ростехе. Предполагается, что на театре военных действий Лотос будет взаимодействовать с самоходной установкой «Спрут СД». Обе машины должны сформировать эффективную систему артиллерийской поддержки российских десантников, считают в Ростехе. На сегодняшний день на базе «Спрут СД» создан более современный комплекс, представляющий собой единственный в мире образец современного легкого танка. Машина оснащена 125-м пушкой 2А75 огневая мощь которая соответствует танку Т-90МС. Спрут СДМ-1 может применять бронебойно-подкалиберные, кумулятивные, осколочно-фугасные снаряды, а также боеприпасы с дистанционным подрывом. Как считают эксперты, применение «Лотоса» в «Контуре» с «Спрут СД» или отдельно от него позволит подразделениям ВДВ более эффективно выполнять свою основную задачу – захват и удержание плацдармов в глубине обороны противника. При высадке десантники нуждаются в артиллерийской поддержке, и без самоходных орудий, таких как лотос, успех в борьбе с противником маловероятен. Новое САО, учитывая его маневренность, точность и огневую мощь, позволит успешно решать функции поддержки голубых беретов, подчеркнул в беседе с Арти эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов. Аналогичной точки зрения придерживается и редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин. В комментарии RT-эксперт отметил, что с появлением «Лотоса» десантники получат мощное средство огневой поддержки при выполнении оперативных действий. Разработка нового САО полностью отвечает концепции применения ВДВ как частей быстрого реагирования, находящихся в постоянной боевой готовности. Десантникам необходимо вооружение, которое могло бы вместе с ними быть сброшено с самолета, а затем поддержать их продвижение. Создание «Лотоса» — элемент обширной модернизации воздушно-десантных войск РФ с целью повышения их мобильности и огневой мощи, подытожил Литовкин. Всем спасибо за просмотр.